Коротко представлюсь, кто меня не знает, напишите, пожалуйста, кто сегодня первый раз, кто сегодня пришел по ссылке или по приглашению кого-то из партнеров. Будьте любезны, поставьте, пожалуйста, десяточки, чтобы первый раз. Меня зовут Александр Бруштейн, я руководитель Шаурума Германии, предприниматель, топ-лидер, член совета директоров компании Business Process Technology. Мое кредо. Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз ты поднялся. Мэрэм бизнес начал изучать 7 лет назад от безысходности. Чуть позже я расскажу, почему. Более 3700 партнеров в команде за тысячу с чем-то дней в 20 странах. Дипломированный преподаватель, сертифицированный коуч, автор книги «Как легко в интернет заработать на отпуск». Потом вы можете ее почитать спокойно или найти меня в соцсетях. 28 лет в бизнесе и классике года оборот был более двух миллионов прошел обучение у многих бизнес-тренировку до израсходовал 10 процентов моих доходов был чемпионом латвии по карате в тяжелом весе и вот именно эта возможность того что был спортсменом мне помогает и помогала преодолеть многие препятствия и вставать и вставать да очень здорово что у нас есть новички тогда это будет для вас что для меня такое компания «Бизнес-процесс Technologies? Это быстрый путь достижения своих целей. Если у нас есть цели, то их нужно достигать быстро. Реализация как профессионала, интересная, насыщенная жизнь. Мы ездим по разным странам, весь мир увидеть можно. В том году мы 16 стран на семью посетили. Единомышленники, друзья, спокойствие и уверенность в будущем за себя и своих детей, потому что наши дети – тоже в нашем прекрасном бизнесе и в нашей компании. Мы сегодня говорим, и тема наша, вебвел у нас, технологии, это технологии, продлевающие, омолаживающие жизнь. И мы видим на этих прекрасных картинках... Какой кайф испытывают люди, когда они едят обезвреженные продукты, и обезвреживание наших продуктов можно достичь с помощью наших технологий. Когда пьют классную чистую воду, и витализация воды – это программа наших технологий. Когда люди могут достигать огромных побед в спорте, и при этом не испытывать крипатуры мышц не испытывать дискомфорта им не нужны лекарства потому что они используют программы которые опять-таки дают наши технологии такие как активная защита детоксикация энергия жизни антистресс ну и так далее и поэтому все спортсмены как правило бизнесмены и бизнесмены имеют очень напряженную жизнь также Люди, которые занимаются с людьми, массажисты, физиотерапевты, косметологи и так далее, они имеют возможность защитить себя, улучшить свою энергетику, сделать так, чтобы клиентам было классно. У нас тоже был один интересный случай, вот, когда клиент приходил, у меня лимфа не работала, вдруг через час с помощью лимфоидренаж программы он начал уменьшаться в объемах, и это был шок. И просто кайфовать от жизни, и сохранять, и приумножать свое здоровье, как эта девушка справа. И это позволяет все наши технологии. Теперь у меня к вам вопрос. Почему каждый день производят новые препараты? Каждый месяц открываются медицинские учреждения, каждый год обучаются тысячи медиков, вкладывают миллиарды в здравоохранение. У нас есть знакомый, который он интернет-компьютерщик, он открывает завод на... 1 миллиард который стоит на одно лекарство и здоровых людей все меньше не кажется ли вам что здесь что-то не так напишите кажется вам что здесь что-то не так да или да если хотим быть здоровым нужно брать ответственность за свое здоровье в свои руки они а поручать тем кто в ежегодном формате их не решают очевидно же совершенно что задачи не решаются и вот вопрос почему не решаются оказывается у нас разный подход Та классическая медицина, которой мы привыкли на Западе, она лечит болезнь, а на Востоке предболезнь. У нас идет речь о лечении, медикаментов, потом, когда это уже не помогает хирургии, и люди соглашаются на это, годами ходят к кому-то, одному и тому же, кто ему улыбается, они говорят, у вас классный врач. Но вопрос-то не решается. Потом у них трансплантаты, протези и так далее. Люди уже в психологической депрессии, у них летят там какие-то органы и системы. И восточная она решает вопрос предболезни, профилактики, укрепления здоровья, восстановления резерв это и так далее, саморегуляция. И вот именно в этой системе мы как раз и находимся. Почему? От чего зависит наше здоровье? Оказывается, от наследственности только на 10%, от экологии на 20%. От медицины на 10%. И самое главное, это здоровый образ жизни. И наши технологии как раз-таки призваны для того, чтобы сохранить и приумножить свое здоровье. Вот вы, как бизнесмены, есть бизнесмены, поставьте семерочки. Не, поставьте доллары. Поставьте семерочки с долларами. Я вижу тут классные предприниматели у нас из разных стран. Обалденная аудитория. Вот вы как бизнесмены испытываете огромные нагрузки, а чем и как вы застанавливаетесь? А... Восстановление в 40-50 лет необходимо больше времени и сил, чем в 20-30. Да, я был в 20 лет чемпионом Латвии по карате в тяжелом весе, но сейчас мне 53. И я, конечно, чувствую себя молодо. но иногда нервишки сдают, а нервишки, когда сдают, то организм быстро сдает. Чем больше возраст, тем хуже состояние. Да или нет? Насколько для вас, для бизнесменов, значимо, как можно дольше заниматься именно этим видом деятельности, от которого вы кайфуете, в котором вы зарабатываете деньги? Как бы вы себя ощущали, когда бы вы точно знали, что здоровье вас не подведет никогда? Насколько более защищенным, если знали бы, что здоровье никогда не подведет? Скажите, напишите плюсики, что это было бы классно. И как раз-таки эту возможность бизнесменам мы как раз-таки и даем, потому что все больше и больше бизнесменов и предпринимателей занимаются тем, что свое здоровье хотят сохранить и приумножить. Коротко о нашей компании. Ее возглавляет Черногобов Евгений. Это предприниматель, успешный бизнесмен, сетевик и так далее. И меня подкупило в том что я в этой компании, то, что он сказал, я строю такую компанию, в которой мне самому хочется трудиться и кайфовать от бизнеса. Руководство это с глобальным видимым рынка. Раздел Ваши идеи рассматриваются, все предложения у нас есть. Каждую среду, то есть завтра, кстати, не пропустите, будет конференция с его участием, где он рассказывает о новостях. У нас есть легальность и надежность. Мы компания собственник, в котором собственное производство программисты собственные платформы собственный банк собственная финансовая группа и так далее и а, возглавляет это Черногов владимир анатольевич это его папа который более 19 лет ведет научно-производственное предприятие ледомет которое я знаю с 2012 года потому что к сожалению у нас случилась трагедия погиб старший сын спасая людей в горах белухи и наше состояние было неописаемое, когда э, Мою жену вытаскивали из моря, где нас застала это весть, мы с Сергеем. Это советник был руководство Украины, правительства по бизнесу, то, конечно, состояние у нас были жуткие, и именно эти технологии нам помогли преодолеть все это дело. И теперь моя жена. Выглядит совсем иначе, сейчас покажу. У нас еще глобальность, международный бизнес без границ, 36 стран, доступный вход для студентов и пенсионеров, для серьезных предпринимателей и инвесторов, и деньги сразу, и многое-многое другое, о чем вчера вы могли посмотреть на вебинаре. Кто не смотрел его, посмотрите обязательно, там много полезной информации давала. Наши технологии, они уникальные. представляете, мы занимаемся технологиями, которые дают людям миссии по жизни здоровья омолаживают и они инновационные технологии здоровья на основе алгоритма искусственного интеллекта это значит что у нас подключен искусственный интеллект это телемедицина о которой все в европе и это сейчас ноу-хау которая распространяется сегодняшним днем и вот слева справа вы видите, Оксана Кириллова, это моя супруга, и ей сейчас стукнуло 50, но она, по-моему, выглядит лучше, чем 7 лет назад, и это подтверждают все люди, потому что эти технологии, когда вы их долго используете, они омолаживают. Когда мы были сейчас в Турции, тоже все врачи, все люди, все, кто использует долго, им их никогда не дашь. Ну, а это мой опыт. Все мужчины, они долго верят во все такое чудесное. Я был не исключением тогда, и когда меня стукнула аллергия, это начало, Оксана запрограммировала все программы по аллергии, дала две бутылки воды и сказала, лежи. Я уже ничего не мог двигаться, потому что, приехав от врача, держа одно, одной рукой глаз, второй рычаг переключая, мне сказали, приходи через полгода, потому что мы живем в деревне, и там где-то там тебя примут, потому что сейчас весна. И какое было мое удивление, когда через два часа это все остановилось, а на следующий день и через два дня у меня вот эти все опухоли, все покраснение как говорится, мешки под глазами, все ушло, и я был нормальным. Это уже рассеяло все мои, как говорится, сомнения в том, что биорезонансные технологии классно. Поэтому развиваем мы этот бизнес семьей, и нам очень приятно, что наш президент точно так же со своей половинкой, со своими детьми, своей семьей. Теперь задумаемся, раньше градусники были только у врачей, тонометры, измерители сахара и так далее, разная аппаратура, которая сейчас имеется у нас дома, раньше была у врачей, представляете? И мы теперь говорим о технологиях, которым которые являются миллиардным бизнесом в течение 10 лет будут пользоваться огромное число людей и я думаю весь мир должен ими пользоваться потому что это круто уникальная концепция комплексного подхода к оздоровлению и это очень важно мы не только признаны в мире у нас в 36 странах есть представительства и представители у нас и президенту и его отцу, разработчику, и так далее, всем, и Александру Дородневу, первый чек компании, за организацию научной деятельности, внедрение инноваций, данные медали, дипломы. Когда мы находимся на выставках лига здоровья нации вот рамеля равильевна которая спасала многих людей вот то там очередь стоит и нам естественно дают дипломы у нас присоединился министр здравоохранения греции это людмила харченко в греции давно этим занимается и у нас торгово-промышленная палата вошла к нам и в самаре и лига здоровья нации россии то есть это конкретика, это люди, это э, ярмарки и выставки в Германии, это команды, которые у нас по всему миру и у нас на открытии Европы в Литве был самый маленький участник на руках, ему меньше года было. И вот любая ваша цель, это план, по которому Всевышний творит вашу жизнь. И если этот план и цель у вас есть, то мы вместе можем все сделать. И я хотел бы озвучить что с сегодняшнего дня по 17 очень важно поставить цели, проработать цели, конкретные цифры, причины, которые будут вас вдохновлять, определенный срок поставить, реальность детализации, цель на 5 лет, кем вы себе видите здоровым, счастливым, богатым в нашей компании через 5 лет. И вот это все напишите на бумаге, и оно обязательно сбудется, потому что твой выбор сегодня – это твое будущее завтра. Мы рассказываем о современных трендовых, продуктов трех направлений представляете не только одного у нас самая высокодоходная ниши представлены нашей компанией, это здоровье, финансы и IT. А это дает возможность охватить большую целевую аудиторию и заработать больше. Продукт полезный, инновационный и уникальный у нас. Web Wellness технологии – это синтез современных научно-технических разработок в радиоэлектронике, древнегреческие философии и традиционные китайские и немецкие медицины. Web Wellness это комплекс уникальный, которого нет нигде в мире, который в течение минуты, на устройстве Life Expert измеряет все показатели природных биосистем с помощью компьютерной программы и отправляет их на мощный сервер и передает результаты обратно вот в этот маленький приборчик, баланс, который можно положить в карман и по данным этим результатам автоматически составляется индивидуальный комплекс для корректировки органов и систем здесь и сейчас по той ситуации, которую вы имеете прямо здесь и сейчас. И поэтому здоровье это самое важное богатство которое у нас есть потому что если нет здоровья то в семье не радостно у нас есть женщина она в принципе за 40 но с ней случилась беда и так далее по врачам ходила а вот не помогли так как надо и у нее теперь стоит вопрос что она куда-то должна в какой-то дом уезжать в семье уже все смотрят на нее вот так потому что и за ней надо уход муж задерживается на работе и это не дай бог до такого дожить любовь любовь нас сохраняет это супер чувство но когда у вас есть здоровье то тогда вам в кайф семья любовь деньги богатство роскошь и у вас тогда большой прорыв и как же развивается болезнь у людей есть внешние и внутренние факторы это внешние это конечно возбудители инфекций химическое загрязнение геопатогенные зоны то есть там где нам не хочется спать где нам плохо мы не высыпаемся радиация это во многих странах много завод в мегаполисах стресс это самая у нас запускающий механизм спусковой крючок и вредные привычки алкоголь наркотики и так далее и внутренние это промежуточные продукты обмена веществ и конечно продукты обмена веществ то есть дисбактериоз киши и недостаточное очищение организма и они вызывают накопление токсин нарушение обмена веществ, нарушение процессов восстановления и расстройство нервной эндокринной иммунной системы. Если иммунка не работает, то наша сбор теория гомитоксикоза доктора Хельмата века именно она как раз-таки и явилась основой для того, чтобы биорезонанс э, вошел в нашу жизнь очень активно. Потому что болезни нет, есть только зашло, их 6 э, фаз. Первое, естественное, воспаление, потом накопление токсинов, проникновение токсинов внутрь клетки. И вот это уже серьезно, что ведет к себе уже диабеты и так далее, разрушение клеток и образование продуктов распада и появление злокачественных опухолей. И из первой, с четвертой э, в первую можно перейти, с пятой-шестой, но нужны определенные затраты если нам 50 лет то нам надо будет 50 месяцев делать что-то интенсивно для своего здоровья чтобы перейти в эту точку обратно и это не просто так вот и наши технологии позволяют это в два-три раза ускорить и это классно родоначальником в германии который переложил а то есть иголочки которые мы по меридианам получаем у китайцев и так далее у докторов на электропрессуру потому что это их заслуга а royal реймонд раев еще вот видите в начале 20 века он изобрел темнопольный микроскоп и манипулятор он изобрел первый аппарат видите они в руках наверху слева держат газетки желтый это эти наш лайф баланс только это один аппарат а у нас четыре в одном да и он увидел первый вирус и вот этот вирус здесь как раз таки показан И это большая история Обратите эти технологии внимание, потому что это классно, это без таблеток. Конечно, в лицо нам надо знать наши вирусы, бактерии, простейшие грики, гельминты, которые, собственно, эти токсины в нашем организме и распространяют. Поэтому мы имеем технологии молодости, красоты и активного долголетия. Это вот комплексный подход, приборы для тестирования и прибор, который гармонизирует весь организм. Как работает система тестирования? У нас есть 30 вариаций из 6 электродов. Головные два электрода в руках мы держим и ножки стопы голых ног ставим на электроды. Более 40 тысяч замеров пациентов в клинически доказанных состояний у нас имеется на сервере, который за минуту после тестирования, которая длится 38 секунд, в принципе, минуту-полторы, вы получаете обратно уже результат вашего состояния и уже программу персонально для себя скажите это круто да или нет напишите да поставьте плюсики поставьте восклицательные знаки нашим технологиям потому что она тут же показывает состояние 47 органов и систем также вероятностные диагнозы на основе статистических данных и это классно и что делает еще интеллектуальный мозг он на основе наших всех тестов, у нас более 30 тысяч партнеров, он собирает эти тесты и еще раз туда добавляет в базу данных. Работает она настолько просто, что это надо, вот видите, уже <coughs> определенное время <coughs> объяснять. Это закон резонанса, который вы прекрасно знаете. Вот. Давайте посмотрим пару аспектов физику и психологию. Явление психоэмоционального резонанса. Хорошее настроение, искренность, доброжелательность то, что несете вы все, если мы ударим по камертону А, то Б воспримет этот сигнал. Так настраивают пианино. Точно так же, как рояль можно настроить весь наш организм, струна за струной. Важно знать как. И помогают эти технологии автоматически без знаний, без определенных медицинских знаний. Если вы еще врач, к тому же есть врачи в этом зале, поставьте восьмерочку. То для вас открываются вообще шикарные возможности, потому что Наши врачи, наши доктора, они балдеют от этих технологий, потому что они могут с большей скоростью и точностью помочь людям. И посмотрите, вот резонанс. Я уверен, что никто не может быть сердитым в ответ на взгляд и улыбку этого малыша. Правда? Вот это простой резонанс. Наиболее известно это как качели. Если ее подталкивают правильно, она входит в резонанс в определенный момент и увеличивает. И свое движение и размах. Или же резонанс это вот генератор, который частоты в наших приборах имеется. И он спокойно дает такую же частоту, как в того бокальчика слева с вином, но только более интенсивно. И он лопается. На это у нас есть классное видео. Вот вы, мы его сейчас быстренько посмотрим. Вот так легко и просто, но бывают и... Явление состояния. резонанса может приводить к крупным разрушениям. И вот этот мост в 1940, 1940 году сильный ветер разрушил мост вблизи американского города Такома, штат Вашингтон. Произошло это в результате того, что ветер стал раскачивать мост в равной частоте его собственных колебаний. Как слышно меня? Идем дальше. И точно так же, когда резонанс подается определенным частотам на, допустим, воздействие тут лямбли или это инфузория туфелька, то мы видим последовательно, она крутится, крутится, а потом раз, и разрушилась. Вот. Один момент. У нас для этого есть одно видео. Посмотрите его, пожалуйста, тоже коротко. Микроскопом мы видим на инфузорию туфельку чистотой и вы видите они начинают крутиться крутиться крутиться и потом они чувствуют себя или некомфортно или разрушаются И вот именно этот принцип заложен в приборы наши, вот, в Life Balance. И там имеется две антипаразитарные, допустим, там есть вот эти программы от гельминтов и вирусов и так далее, и детоксикация организма, детокс, грибы, дренаж и так далее. Да? Они действуют как таблетка, грубо говоря. И они подают вот такую частоту, которую методом физики можно измерить на осциллографе. Есть у нас в этом же приборчике 35 гармонизирующих программ от производителя от аллергии до глубокой очистки, иммунную систему поддерживающую, кишечного тракта, жизненная энергия от депрессии, даже если у вас ее нет поставили, вы кайфуете, 7 чакр или умственное отомление, усталость спины после долгих поездок или антивибрация, если болит что-то, антиболь, ну и так далее. И вот это уже действует совсем по-другому. Но видите, это антенна вторая, у нее такая чистота и амплитуда. Вот. И когда мы программу активную защиту, которая, собственно, всем рекомендую, кто сталкивается с людьми, кто на семинарах, кто э, работает с людьми или врачом работает, то до мы ставим и после, и вот это под пробирочкой можно увидеть, как на бактерии она действует. Но еще что у нас есть? обалденная восстанавливающая программа она действует 10 минут но она делает так что вы боретесь со стрессом она убирает геопатогенные нагрузки нейтрализует бытовое излучение от компьютеров к сожалению вот этот электросмог, даже если вы правильно питаетесь даже если вы спортом занимаетесь йогой и так далее от него вы не застрахованы потому что в социуме это действует на нас очень разрушительно и особенно на Поэтому советую использовать телефоны на громкой связи или с наушниками. И помогает приметь его чувствительность. Если вы в перелете, ставьте восстанавливающие. Вам не нужен будет литр виски, как одной нашей знакомой. Она всегда литр виски брала от страха. Она восстанавливающую поставила энергию себе несколько раз, правда, сутки потом не спала. Есть люди, которым этого после семинаров, вебинаров, нужно помогает расслабиться. В 10 или когда ночью мы приехали, она поставила energy и спокойно спит. В организме два вида электромагнитных колебаний. Физиологические или гармоничные. Патологические или дисгармоничные. То есть у нас есть материя, которую можно пощупать, а есть энергия и информация, которую не видна. Так вот, самым значимым фактором, который меняет все, это информация. Информация не может просто так переноситься, она переносится каким-то электромагнитным носителем или энергетическим. И вот электромагнитная волна состоит из двух частей электрического поля и магнитного поля. Электрическое поле это и есть по сути энергия, а магнитное поле... Это информация. Они не могут друг без друга. Информация на носителе бежит до объекта и меняет его характеристики. Так вот, наш прибор Life Balance на гармонизирующем режиме – это средство, нормализирующее энергоинформационные характеристики объекта. Но в данном случае, как медики говорят, это наши органы и системы, которые улучшают свою работу и таким образом улучшают и восстанавливают свое состояние, называемое «здоровьем». «Все легко и просто». Для того, чтобы, если мы подпилим дерево, да, если это корни, это причина болезни, ствол – это процесс развития, крона – это многочисленные формы проявления симптомов. Если мы лечим, подрезая крону, как это делают ландшафтные дизайнеры, куда мы ходим э, часто в эти кабинетики, веточки через некоторое время опять отрастают. А если вы подпилите дерево, останется пень, но оно по новой начнет гнать побеги. Значит, необходимо уничтожить корни. Так и врач должен уничтожить корень, проблему, причину. Сама технология заключается в комплексном подходе. Убирается инфекция, выводятся тяжелые металлы, делается детоксикация. Гармонизирующими программами запускаются процессы, не принуждением, а слабым электромагнитным полем. И подтягивается энергетика органов всего-навсего. Ее наши паразиты или стресс и так далее опустили частоты наши, а мы их подняли обратно, и наш приборчик говорит, ты здоров, ты здоров, и наш организм включается. Запускается процесс самовосстановления и саморегуляции в органах и системах. То есть начинает работать иммунная система. Круче нашего организма человечества ничего в мире не придумано. И он сам все может, но мы ему должны помочь. И уникальная система Life Balance и Life Expert Profi – это то, что у нас простота в использовании, любой человек это может сделать. Высокая эффективность, очищение организмов от токсинов, профилактика 90% заболеваний и высокая точность определения наличия паразитарных инвазий и эффективное устранение их из организма. И нет опасности заражения через медицинские инструменты, к сожалению. Ваш доктор всегда с вами. Где бы вы ни были, в путешествии и так далее, у меня нет аптечки, у нас уже нет 7 лет аптечки, нас не знают практически доктора до недавних случаев, но потом о них и тоже расскажу. Вот. И у нас есть устройство для тестирования естественных природных биосистем организма. На них можно тестировать многие вещи и оценивать свой организм по 47 органам и системам. Получить такие цветные распечатки или сразу это видно. И где оранжевое, и голубое, и зеленое. А зеленое – это хорошее состояние, но если этих столбиков много, это надо подумать, блок это или нет. Есть разные состояния воспалительные и так далее, об этом на школе по веб вам подробнее расскажут, или вы обратитесь к своим спонсорам. И состояние позвоночника, и, кстати, надо в отделе информации почитать инструкцию. Вот. или круговая диаграмма в народе называемая аура вы сразу видите до и после вы можете программу поставить которая улучшит ваше состояние и вы тут же можете сравнить вы можете сравнить то что вы приняли внутрь или не принимая внутрь сравнить как на вас будет действовать и вот это супер возможность вы также энергетику органов видите и усваиваемость витаминов там где красно это значит эти витамины не усваиваются значит кто-то их ест значит нужно понять в описании что является причиной чтобы отрезать этот корень и у нас несколько возможностей которые мы можем протестировать это биодобавки бады это экопитание, это продукты питания это фармацевтические препараты, парфюмерию и даже украшения, потому что камни тоже имеют свою чистоту Поэтому наши любимые женщины, они с удовольствием это делают, и они тогда кайфуют, они омолаживаются, они правильно питаются и дают нам, мужчинам, тоже правильное питание, потому что мы как-то к этому не совсем привыкли. У нас все быстро. Вот. И также это дает возможность за одну минуту протестировать через облачные технологии. Мы можем в любой точке мира достать свои, скажем, э э э тесты и тут же загрузить свои комплексы в наш Life Balance, Life Animal для животных или э подкорректировать Life Watch под нашу жизнь. Допустим, можем также протестировать вот в этом э контейнере э бады и продукцию, которые находятся уже в наших... Э в нашей программе, в базе данных. И вам не нужно эти препараты с собой иметь. Вы просто тестируете и смотрите, подходит он вам или нет. Потому что мы тестируем состояние здесь и сейчас. И не факт, что завтра у вас это состояние не изменится. И плюс к тому, вы можете систему продления жизни людей использовать в аппарате. Если каждый день в одно и то же время или два раза в день, утром, вечером вы себя тестируете, то вы видите... Изменения. Если там изменений нет, то надо уже бить тревогу. У нас вы видели видео Карина из Италии. Она мужу, который не совсем верил, известный парикмахер э, в Италии. Вот. Она померила ему и смотрит все столбики красные внизу. Энергетики нет. Она звонит Оксане, что делать? Так говорит, дуй в больницу. Они приехали в больницу и тебе сказали, если бы приехали позже, у него был бы обширный инсульт. Когда мы были в Милане, он выхватил микрофон у меня, вел презентацию вместо меня, потому что человеку реально спасли жизнь. Вот скажите, сколько вы бы заплатили за технологии, которые вам спасли жизнь? Напишите, пожалуйста, цифру. И тут мы видим результаты, что было и что стало очень легко и просто, как я вам говорил. Вот то, что синее, фиолетовое, голубое, и маленькое, это значит не хватает энергии. Значит, эти органы берут у других, и на это надо обращать внимание. И также мы меня слышно, как там слышно меня. Поставьте, пожалуйста, какую сумму вы заплатили бы денег, если бы знали, что эти технологии вам спасают жизнь. Вот. Также мы можем помочь нам и нашим меньшим братьям потому что если они будут здоровы то мы тоже будем здоровыми не секрет что мы получаем много-много разного от наших питомцев и у нас есть питомцы которые из прибалтики эта собачка чуть не умерла но программа ей очень здорово помогла и буквально интуитивно эта женщина два месяца пользовалась технологиями помогла себе хотя еле ее подняли где они в офис в риге вот и помогла мужу и так далее мало того у нее растение погибала орхидея вот и еще какие-то и она посмотрела там грибки и плесень она поставила просто грибки и плесень в программу и эта орхидея у нее ожила представляете Тут нет плацебо-эффекта, о котором многие говорят. В Кобурге у нас у Александра Молчанова, который пел гимн в Турции «Два кота». Он исследователь, поставил программы «Блохи», у них нет «Блох». Воспаление легких в Греции у Людмилы, у попугайчика. Короче, у нас звери есть и в Англии питоны, и пчелы в Японии и так далее, которым это помогает. Значит, это может помочь всему живому. И это классно конечно наши дети обожают животных если они так целуются то те могут передать то чего нам не надо особенно коты там лямбли и прочее таксоплазму и поэтому если у своего животного есть приборчик который очень доступный по цене то это вообще класс и животное здоровое и человек радуется и не надо тратить кучу денег как у нас в германии на вот эти медикаменты посещения врачей а life watch это вообще классная технология если ее еще добавят, как я хотел бы, то это будет бомба на рынке номер один. Допустим, вы прилетели на самолете, вы едете в метро, вышли из общественного транспорта. У вас опять-таки на вас что-то влияет, какая-то энергетика и так далее, усталость и так далее. И он покажет вам частоты, он сделает вам тест, он покажет, когда вам надо воду выпить, какое качество сна и так далее. Это вообще очень шикарный инструмент во-первых использовать особенно если вы бизнесмены ценили свое время во вторых для того чтобы всегда быть в тонусе на рынке веб мы вне конкуренции по этим причинам потому что у нас все быстро уникально и просто какие есть преимущества допустим для врачей это поток новых клиентов репутация авторитет сфера влияния новый источник дохода. То есть вы делаете диагностики, делаете консультации, программируете прибор. И если там уже случай, когда мы не сами себе помогаем, а доктора нужны, то тогда э, это ваш источник дохода. И сетевое вознаграждение, потому что каждый благодарный пациент, а вы видели в ролике у Рамили, только 28 случаев внутриутробного сохранения плода – что это дорогого стоит но мы говорим здесь о профилактике мы говорим о том чтобы сохранить здоровье здоровым людям спортсменам детям и так далее чтобы это у нас было в приоритете преимущество для MLM предпринимателей то есть люди которые открытые, нормальные светлые они новые рынки открывают африка у нас еще не открыта там и так далее уникальные продукты готовые бизнес-концепция тебе не надо вкладывать деньги ты купил продукт для себя пользуешься им и зарабатываешь очень приличный доход доход от маркетинг-плана у нас система обучения как видите онлайн сопровождение в событиях это многим нравится получение недвижимости, признание карьерный рост и так далее преимущество для предпринимателя инвестора у нас есть еще два* продукта это для предпринимателей приложения ви которые дает возможность эффективно компанию вести естественно у нас вико это криптовалюта и средства платежа нового поколения подкрепленное золотом и здесь у нас еще и инвесторы могут очень здорово зарабатывать мало того они приумножат и обеспечат свои деньги скажем большей прибылью потому что у нас платежная система и там система такая. Разберитесь, это будет завтра или послезавтра. Вот вы увидите, насколько классно. У нас бабушки несут туда деньги свои для того, чтобы сохранить, приумножить свою пенсию. И, конечно, у нас есть классные результаты. Это экзема после восстановления, до и после разницу видно. Этот дядь прошел месяцев или недель этот человек у нас в одессе Мария Кривицкая рассказывала уже кто слышал который страдал и вот он выглядит сейчас здоровый красивый полон сил и энергии и наши Пять основных life expert профи вы можете использовать тестировать себя закачивать автоматические комплексы у нас есть программатор который дает расширенные возможности для разных возможностей до 6000 программ для водителей для того чтобы вы не спали за рулем усталость спины чтобы долгие переезды были для шоферов ЛКВ, которые дальнобойщики у нас life expert который можно подбирать препараты и это инструмент людей кто за ним бадовыми компаниями те предприниматели кто продает и биодобавки и так далее это инструмент который взрывает ваш бизнес потому что вы человеку даете то что ему нужно а не просто втюхиваете не втюхиваем мало того наш лайфбаланс он карман, он везде с собой в самолете в поезде где ваш на руке 24 часа в сутки детям или старикам там кнопка сос моментальный вызов тех кто у них записан в телефоне и life animal это для наших животных это прекрасные технологии для всей семьи и я бы сказал это тренд прошлого года и этого года скоро пожалуйста рождество новый год расскажите людям что это ваш подарок у нас есть семья в риге муж который сказал так вышло что они уже и спали по раздельности у него были судороги Сон и так далее он через два месяца это самое лучшее наше приобретение, потому что ну, оно неописуемо возродило нашу семью. Делитесь данной информацией. Компания щедро за это вознаграждает своих партнеров. Три партнера приведи и тысяча тысячи. Если вы занимаетесь чем-то, что копейки, пересмотрите свои возможности, посмотрите, на наши технологии, на нашу компанию. Расскажите это все большему количеству людей, и вы будете кайфовать, потому что вы будете творить добро. Попросите ссылку прямо сейчас на регистрацию, если вы не регистрировались у того человека, кто вас пригласил на этот вебинар. Вам в личном кабинете зайдите в раздел «Информация» и посмотрите план вознаграждения или посмотрите субботний вебинар, который я вел подпишитесь на наши каналы там есть результаты там много информации если у вас есть вопросы и добро пожаловать на лайнер бизнес процесс Technologies. И с вами был александр бруштейн и благодарю вас за внимание вы были классные поставьте плюсики как было меня слышно если у вас вопросы пожалуйста можете задать их мне сейчас в чате или тем людям которые вас пригласили благодарю ребята вы классные. Благодарю за то, что вы есть и за то, что мы вместе делаем.